Следующая лекция будет посвящена западникам и славянофилам. Я чувствую, на коммунистов времени не хватит, просто-напросто, хотя безумно интересно. Значит, тогда третья лекция будет посвящена уже Герцену, Белинскому, то есть русскому коммунизму.